Дорогие гости, я делаю обзор трехместного номера на втором этаже. В номере двухспальная кровать и вот такой односпальный диванчик. Шкаф, холодильник, индукционная плита, вот кухня вся полностью, все в номере. Столик, три стульчика, телевизор, кондиционер. Набор посуды. Пожалуйста, все имеется. Каждый номер укомплектован. И вот кастрюлечка приготовит, сковородочка, терочка, сотейничек. Вилочки, ложечки, штопор. Пожалуйста, все. Кухня. ванная комната Значит, унитаз рукомойничек и душевая душевая без бортиков под уклоном водичка вся сходит постираться вот тачек стоит чем все удобства полностью закрыты вот номер кровать очень классная, большая набор постельного